Совместимость человека, то есть его года рождения Понаинь и жилище, в котором он проживает. В принципе, Панаинь у нас же дом тоже имеет свой год рождения. Друзья, именно год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 нет, и вот это вот как раз совместимость так называемая звуков. И можно посмотреть, насколько вы хорошо звучите со своим домом. Что мы должны знать? Мы должны знать а, год, а, постройки, а, год постройки вашего дома. Именно постройки. Сделать это можно, используя таблицу найдите год постройки дома определите звук ноту колокольчик ну то есть определите к какой стихии по панаинь ваш дом относится по этой же таблице найдите год рождения человека но это будет звук уже человека и сочетание значит звука дома и звука человека мы сейчас посмотрим как сочетаются те или иные комбинации опять-таки это же не только дом может быть это может быть квартира много, много в квартирном доме и вам надо знать когда построили дом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 это будет год водяного кролика э, э, водяного тигра и далее 2023 год водяного э, кролика водяной тигр и водяной кролика. это будет металл и э, воды отлично и теперь люди которые живут в домах которые имеют стихию года постройки воды они у нас тоже имеют в году какой-то на и давайте теперь почитаем что обозначает алина иная совместимость если человек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 Дом, земля, человек, земля. Гармония, удовлетворение, это сочетание дает стабильность и довольство. Оно благоприятно для всех вопросов, касающихся недвижимости. Ей это нотами по латыни. Да, спасибо, Оксан, за расшифровку. Ага. Дом, земля, человек, металл. Сочетание ведет к процветанию бизнеса и увеличению богатства жильцов.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 при таком сочетании желез будет чувствовать себя неспокойно, но ему не хватит стимулов уехать. дом дерево, человек металл. полный диссонанс, дом не поддерживает жильца, отсутствие стабильности, чувство неудовлетворенности, возможно легочные заболевания. дом дерево, человек дерево. гармония долгой жизни это сочетание благоприятно для здоровья, семейных отношений, благополучия женщин и личного счастья. Дом, э, дерево человек огня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 Прекрасное направление, там и двери, и все сделано в квартире правильно, и место для отдыха, и для работы, и чудесный ландшафт за окном, да, который поддерживает вас. Понятное дело, что, может быть, на и вот не очень сильно влияет, но все равно это как бы некая такая подложка. Если вдруг с что-то не очень хорошо, то уже и подключаются все другие системы, которые могут либо поддержать, либо как-то... На, наоборот да разрушить эту гармонию